Россия призвала устранить военное присутствие США в Сирии. Министерство иностранных дел России призвало ликвидировать незаконное военное присутствие США на сирийской земле. Речь идет о зоне безопасности вокруг лагеря беженцев Рукбан. Об этом сообщается на сайте ведомства. В МИД отметили, что 6 февраля в Рукбан отправили гуманитарный конвой ООН и сирийского общества Красного полумесяца при содействии Москвы. Министерство понадеялось, что международная организация не допустит попадания с помощью экстремистов. Как это случилось? По его данным, в 2018 году, когда распределение груза было отдано, по сути, на отпуск под шефным США боевикам из группировки Маговира-Саура. Ожидаемо, представителей он подробного отчета о проведенных мероприятиях, а также информацию с конкретными предложениями по расформированию лагеря и эвакуации его жителей, отмечается в сообщении. Кроме того, МИД обратил внимание на бедственное положение лагеря аль хау в провинции Хасипи. Он оказался перенаселен, так как значительная его часть, около 23 тысяч человек, прибыла из провинции дей спасаясь от проводимой США их союзниками силовой операции против ИГИЛ в населенном пункте поджин с многочисленными жертвами среди мирных жителей. Ранее в феврале сообщалось что США начали усиливать военное присутствие в Сирии. В декабре Вашингтон объявил, что вылетит свои войска из республики.